Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре вот такая газонокосилка Самая дешевая, купленная в Костораме за 1990 рублей Посмотрим, что она из себя представляет Соберем ее и попробуем скосить траву Что тут у нас? Инструкция Нахони уже Мы же русские люди У нас присутствует Двигатель Ножи Туповатенькие Внизу ничего интересного Наверху Наверху у нас Крышкой закрыт мотор Сюда видимо вылетает трава Еще какая-то ручка Колесо В общем приступаем к сборке хм. Интересно, можно обойтись без инструкции или нельзя? Ага, нормально Так Судя по всему ручка у нас наращивается Раз. Стоять. Стоять. Сюда. Ладно С этим разобрались Винтики Итак, сборку я почти закончил Собирается она элементарно У колес и спереди И сзади Имеется три отверстия Видимо для регулировки Высоты срезания Поставил пока в среднее положение Посмотрим, что будет В общем-то, ручка собирается Саморезы вкручиваются с двух сторон Здесь два винта с барашками Тут тоже, кстати, два отверстия для регулировки высоты ручки Осталось собрать Бункер Состоит он из двух половин защелкивающихся так. совмещаем углы и застегиваем застежки. В общем-то, все. И просто Проверяем Все везде застегнулось Имеется ручка Также Для бункера И она хитро сделана Просто так еще и не воткнешь Вот Такой бункер у нас для травы Крепим его в его посадочное место. Интересно, как же он крепится. А ручку тогда зачем с другой стороны? Хм. Что-то какая-то ерунда. А, вот. И, в общем-то, все. Ну что ж, произведем первый пробный запуск. Здесь у нас есть штучка для кабеля, чтобы он не улетал. Угу. что ж, стрижет довольно приемлемо а главное проще быстрее и удобнее чем триммером скажу я вам господа и травы не остается остается только унести бункер на компостную яму на этом обзор наш совершаю посмотрим сколько прослужит потом дополню повторяю газонокосилка куплена в косторами за 2000 рублей свою цену вполне оправдывает.